И всем привет с вами правантер салнухин сегодня мы играем в саббер симулятор это значит а, сабля симулятор тут надо так бить ну, махать по-другому и вот так продавать силу и ты за нее будешь получать очень, очень много монет только у меня, что я в первый раз играю ну, в том аккаунте я играл но ну, у меня тогда по одной монетке получала. А сейчас прям 15 тысяч за 30. Это что? Давай ну, я куплю все ДНК. Ну, почти все. Я все, прям все не смогу. Ну, вот что я смог. Это уже 12 тысяч. Вот такая у меня сабья. Постоил 20. У всех тоже так шеи или что? Акшель, что? не знаю просто кстати у меня один прыжок ну так двойной прыжок так класс какой могу столько за 2 миллиона другой так хочу купить сабли ну, следующую сабли искрика называется 355 тысяч и ДНК Вау, какая сабля. А, очень похожая. 13 миллионов, что? О, мне дали еще ежедневное вознаграждение. Что? Только зашел, и у меня уже следующий ранг. Со следующий ранг уже солдат. А у меня пока что ученик. А? когда я начал ну кстати у меня будет умножение на 2 это значит будет больше не по одному я буду срабатывать по, по 2 а тут по 4 вот тогда одну а, а, там 5 а тут 10 получаю 3, 3 таких нажатий и уже 30-х. 30 давайте вот так куплю сначала опять днк сначала потом саблю и у меня уже под 330 это уже где-то шеста шестнадцать пускай не шестнадцатая а пятая серия за этот день ну за один день у меня где-то много серий кстати а у меня тут еще такие штуки пускай. А тут питомцев можно получать? А 500 этих штук не, пол... не получится у меня купить. А где эти короны получать? А, я уже понял. Я уже все понял. Туда, да? Да, под... <звы> я могу сама сильно купить питомца. Я не, я не верю. А, ну почти сам. А, ну да, самая сильная. Давай. Душка. А, это 20%. Ну, не очень. Ну и такой сойдёт. А, он, он у меня уже надетый. Я тогда получила по 330, а уже от к Это уже хорошо. Это умножать ну тоже так, что тут буду так стоять, когда уже насобираю очень много этих корон, я вам покажу. Вот я продолжаю, это где-то у меня заняло одну минуту, я уже сделал 1 миллион этих корон. Так опять покупаю. Так нищая. Самый первый. Ну тоже сойдет, тоже. Надеваю. Опять ничего. Так дальше. О, это уже тоже. О, утка. Утка сойдет. О! Максимально. О, о! Так. Этого снимаю. Это снимаю. Беру. Ой, надеваю вот эту этого надела, а это я, я это могу как-то совместить, объединить, а всех нет. не понял а, -а, а когда у меня есть 6 одного типа, то я могу так сделать. Так, сейчас я солдат, буду паладином. Боже, по 500 сразу же. Вот и да. Са, очень быстро получил 3 миллиона. Как там очень скучно. Будет все. А, а что тут можно бить? Я что-то не понял. Паска. Я хочу тоже улучшение Дети улучшения. Навыков. Навыки, да? Так. Так, покупая. Все, это, а уже почти. А где такое ускорение можно купить? М? Я не знаю. Так. Ну там, там где лава, не вижу. А вот. Я вижу шоп какой-то картонный магазин. <звы> Думаю, так много, о, Ого! Я даже не могу еще объяснить. Я могу сразу следующий класс купить. Это один. Следующий я буду убиться. Так, сейчас. Сколько? 800. Ого. Я просто могу вот так делать и все Я очень быстро получил 7, 7 миллионов. Это как? Да уж. Так, дальше покупаю сабли. О, вот такая у меня сабля. Это хорошо. Но она много даёт, много, много. А сейчас, как я получу? Сразу убийцы. Эм, непонятно как-то. Убийца. Да. Я сейчас сильно Я могу пускам мне нажать. Пускай, пускай видит, сколько я монет получу. Так, я хочу домка купить. Мне надо мечи. <рекласси> О, это уже хороший меч. О, я котня. Так, покупляю, покупаю, новый глаз. <пласси> Что? А, -а, а, я уже все понял. Сколько Дэнка? Ого, сколько Дэнка надо купить.